Всем здравствуйте, ребята! Здравствуйте, дорогие гости! Ребята, которые смотрят на YouTube-канале вебинар. Всем привет! С вами Ольга Арзуманян. Сегодняшний вебинар у нас будет посвящен, естественно, нашему маркетингу. Попросили разобрать две площадки. Это площадку ПД и площадку Бехомы. Ну и покажу я вам, ребята мессенджер который есть в ВК многие еще не знают о том что есть такой и вы можете с партнерами общаться через него у, у него в этом мессенджере есть и демонстрация экрана и можно сделать и аудиозвонок можно сделать видеозвонок это очень хорошо то что вы у кого нет скайпа можете общаться со своими партнерами через него ну и начнем мы, наверное, с того, что, ребята, зайдем в кабинет. Еще раз напоминаю о том, что не у всех заполнены профили. Я вас очень прошу, дорогие партнеры, пропишите свой скайп, пропишите свой номер телефона, пропишите, пожалуйста, свои проверьте, правильно ли здесь у вас в кабинете прописаны ваши кошельки, и можно у меня не не пользуюсь Perfect Money, я поставила нули. Если вы тоже также не пользуетесь каким-то из кошельков, не должно быть здесь окошко свободное. Здесь пропишите э, нули и нажмите кнопочку «Сохранить». Естественно, еще раз напоминаю о том, что установите аватары э, в кабинетах. Ну, просто, э, честное слово, ну, неудобно просто общаться с такими людьми, у которых нет э, аватара. Не видишь и не знаешь, что за человек к тебе пришел в команду те которые регистрируются ребята с youtube канала вас тоже это касается загрузите свои фотографии выбираете файл со своего со своей папки на компьютере или в телефоне как только приходит сюда код от вашей фотографии нажимаете загрузить сайт перегружается и в Аватар устанавливается. Ребята, в разделе «Финансы» еще раз напоминаю, где что находится. Здесь отображается ваш баланс на сегодняшний день. Здесь отображается, сколько вы за время работы пополняли свой кабинет. Вот. Здесь отображается, сколько вы уже заработали и сколько вывели. Почему у меня отображается разница в этом? Да потому что у нас есть здесь внутренний перевод между партнерами. Здесь очень удобно выводить денежные средства, не кормить платежную систему, например, Pair или Perfect Money, а выводить через новых партнеров. Очень удобно. Вводите сумму, ту, которую вам нужно, вводите логин, тот, который вы хотите перевести партнеру, нажимаете проверить и нажимаете кнопочку перевести. Напоминаю тем, кто уже на Наши партнеры, ребята, а те, ставлю в известность те, которые только что пришли, у нас перевод денежных средств, вывод денежных средств и регистрация подтверждается через вашу почту. Почта должна быть в обязательном порядке или Google или Яндекс. На другие почты у нас письма просто не приходят. Ну и здесь отображается, увидите вы когда, в какое время, какую сумму и на какую. Какой логин вы переводили. Здесь также вывод денежных средств. Вывод денежных средств. Ребята, читайте внимательно. Минимальный вывод 500 рублей. Не 499, а ровно 500 рублей. Вывод производится в течение 72 часов это по регламенту, но наш регламент, наша администрация не соблюдает и выводит нам денежные средства ежедневно, несколько раз в день. В этом окушке вот справа вы будете видеть все ваши выводы денежных средств. Когда, какого числа, сколько вы вывели денежных средств. И в статусе естественно отображается вывели вам эти денежные средства или нет. Видите, что Вывод у нас работает. И у меня стоит готово, готово, готово. Значит, я деньги получила на свой Pair кошелек. Ну и здесь пополнение. Вы точно так же пополняете. А, напоминаю о том, что задают вопросы, как пополнить Perfect Money. Да точно так же, как и с Pair кошелька. Выставляете Pair кошелек, вводите сумму, которую вы хотите пополнить. А, э, читайте внимательно. А пополнение 50 рублей. Не 49, а 50 рублей. Только с этой суммы вы можете пополнить. И а, б, нажимаете «Пополнить». вас пер, Система переносит на ваш перфект мани, и у вас списывается с вашего перфекта в долларах, а сюда в кабинет на баланс приходит в рублях. А, ребята, здесь вот точно так о, отображаются ваши все пополнения, а, а, когда, какого числа и на какую сумму вы пополнили. Ну и теперь у нас есть четыре маркетинг-плана, ребята. Это основная, большая, хорошая и очень... Я ее очень люблю. Это площадка World Money, социальная площадка PD, очень хорошая антикризисная площадочка. Она небольшая бихомы. И, конечно, самая крутая наша площадка это Golden Ring. Покупка всех, на всех площадках первый стол идет в обязательном порядке. Остальные столы покупаются по желанию. Какой, на каких столах вы будете работать и как вы будете продвигаться, это уже выбирайте вам. Тот спонсор, по которому вы регистрируетесь, по чьей ссылке, он вам обязан рассказать за каждую площадку, показать, как она работает. Не умеет этот делать ваш спонсор, вызывайте на связь старшего спонсора. В крайнем случае пишите все в чате, а в чате вам сразу же ответят, сразу же несколько человек. Ко мне всегда вы можете добавиться в скайп, я всегда помогу, расскажу и без всяких проблем. В разделе «Партнеры» находится ваша реферальная ссылка у меня вчера написала мой партнер, я не могу найти свою реферальную ссылку. Боже ты, моя воля. Да вот она же в, вашем, в разделе партнеры и отображается ваша ссылка. Также здесь отображаются ваши партнеры. Здесь первая линия, вторая, третья, четвертая и пятая. Вижу партнеров только до пятой линии. Остальные уже мы не видим. Ну и здесь каждая кнопочка у нас здесь активна. Нажимаете а, активация у тех партнеров у которых есть активация площадки World Money а, площадки PD площадки Behome все отображается до а, пятой линии вы можете все просматривать где какой а, партнер стал к вам на площадке а, на какой площадке стоит а, здесь также логины а, партнеров и от какого логина, вот, например, пятая линия, вот этот вот партнер, чей логин я вижу, он зарегистрирован, его пригласил вот этот логин. Очень удобно. Ну и, конечно, здесь не все прописали, как я вот смотрю на... Ну, ребята, пропишите, пожалуйста, свои скайпы, свои телефоны у вас в, каб... в своем кабинете. Ну, вот, нужен срочно а, продвинуть, нужно поставить вам клона. Нет на связи, нет связи ни телефона, нет связи ни скайпа. Ну, это очень неудобно. Ребята, очень прошу вас, сделайте это. Это всего лишь займет 2 минуты. В разделе «Промо материалы» здесь есть у нас баннеры. В каждом баннере, они разных размеров, и в каждом баннере есть ваша ссылка. Вы, кто пользуется рекламными площадками, платными, тизерными, здесь можете скачать, установить, и, пожалуйста, пользуйтесь баннерами, Делайте рекламу в баннерах. Здесь есть слайды, можете скачать для презентации. Ну и давайте что? Начнем с площадки, попросили площадка ПД. Да? Ну площадка ПД у нас это социальная площадка, у нас есть на этой площадке обязательная подтверждение активности своего кабинета. Как только вы с момента регистрации, с того времени, с, идет отчет с дня и с времени, когда вы активировались, идет отчет ровно через каждые две недели у вас будет происходить списание с баланса по 100 рублей. Первая неделя проходит от активации, списывается на 100 рублей, на подтверждение активности кабинета. Это значит, идет по 10 рублей реферальное вознаграждение на 10 уровней вверх. Это очень хороший пассивный доход. Развивайте на этой, работайте на этой площадке, развивайте свою первую линию. Вы будете только на пассиве покупать, получать на кабинет, на баланс, шикарное вознаграждение. Посмотрите, идут реферальные вознаграждения, по 10 рублей, из третьей, из первой, я вижу, с третьей, четвертой, пятой линии, вы представляете, идут вознаграждения все по 10 рублей. Я вам сейчас просто на слайде покажу, почему развивать нужно первую линию для того, чтобы... Обеспечить себе пассивный доход. Ребята, ну вы, поработайте вы хотя бы на этой площадке полгода, год. Вы посмотрите, а потом можете, как говорится, курить, сидеть и курить бамбук. Вы смотрите, какой идет пассивный доход. Чем больше у вас будет юбка расширяться, чем больше у вас будет ну, партнеров в первой линии, то вы посмотрите, какие реферальные вознаграждения. Вот, начнем с того, что у вас... Вот, например, 2187, да, это у меня партнеров здесь, ну, более 2000, я сейчас, сейчас не знаю, ли около этого, но я а, а, а, а, получаю 21 тысячу, ребята, 21 тысячу семьдесят рублей, это только просто так на баланс падает и все. Но это же очень... Даже возьмем 729, ребята, у вас будет в первой линии, в структуре вашей, ваша команда. Вы представляете, у вас будет 7290, падать просто так на баланс. Вот это называется пассивный доход. И во всех проектах говорят, что юбка расширяется, там не получаем. Но это только не для нас сказано. У нас чем больше юбка расширяется тем больше у вас будет пассивный доход. Вы представляете, если у вас будет в структуре 15 625 человек, посмотрите, 156 250, это будут вам падать а, реферальные вознаграждения. Ну, не скажите, что это плохо, ведь это же шикарно, это просто супер. А. Ну, а как работает покупка, вернее, начнем с того, что покупка у нас на каждой площадке, в самом низу этой площадки, Вы на каждой листаете сайт, и здесь проходит вот покупка. Покупаете первый стол, второй, третий, четвертый, пятый у нас. Сейчас открою слайд и покажу на слайде, чтобы вам было удобно более разобраться в этой площадке. Не могу понять, что здесь непонятного. Честное слово. Ребята, смотрим внимательно. Значит, приходит к нам первый партнер. Ну, начнем с того, что вы активировали первый стол, второй стол и третий стол. Это всего лишь полторы тысячи. Это не такая огромная сумма для того, чтобы начать свой бизнес приходит к вам первый партнер вы выставили брони после покупки столу он встал к вам сюда на каждый стол стал вы следом выставля... сайт перегрузился и вы выставляете брони рядом с вашим партнером куда стал ваш партнер вы сюда ставите бронь как только выставили бронь приходит к вам второй, покупаете клона всего лишь за 100 рублей Ваш клон за 100 рублей закрывает вам полностью все 4 стола. И у вас открывается за 1600 стол выплат. 5 стол. Здесь вот она маленькая, как игрушечка. Но здесь она очень доходная, ребята. И теперь заметьте, у вас уже открытый пятый стол. Вы приглашаете второго партнера на эти 4 стола. Проделываете все манипуляции, точно так же выставили бронь и купили клона за 100 рублей. Он у вас закрывает все опять 4 стола, и вы получаете первую выплату на баланс на вывод 600 рублей. И автоматом у вас покупается площадка World Money. Основная большая площадка, хорошая площадка World Money. Покупается первый стол за 1000 рублей. Ну и теперь выставили опять брони. Столы у вас все четыре стола теперь стали как новенькие опять. И опять вы приглашаете третьего партнера. Третий партнер становится у вас. И вы проделываете то же самое. Выставляете брони, покупаете клона за 100 рублей. У вас столы полностью все закрываются. И вы получаете 1600 на баланс, на вывод. Также пришел четвертый партнер, пришел, а вы опять 1600 получаете на баланс. Стол после, этот пятый выплатный стол, он у вас обнуляется, и как только всегда, как только выйдет ваш клон, ваш партнер станет сюда, у вас идет, ваш клон летит на площадку World Money на первый стол. Там тоже следите за бронями. Брони нужно везде выставлять. Куда поставите бронь, туда и станет ваш клон. Куда выставили бронь, туда и станет ваш партнер. У нас бизнес полностью управляемый. Полностью Нет у нас ограничений ни для а, покупки а, столов, ни для вывода денежных средств, ни для а, покупки клонов. Вы клоны покупаете только по желанию. Хоти, захотели купить и продвинуться быстро купили не захотели поставили сюда своего партнера вы можете также как я вам сейчас вместо клона я вам показываю вы можете ставить и второго партнера Ну, не хотите вы покупать клона ну и не надо стал сюда первый партнер вот становится выставили бронь рядом становится сюда второй партнер у вас закрылись 4 стола и открылся 5. Я вам просто показала самый короткий путь для заработка сразу же на баланс, для вывода денежных средств. Вы быстро, если купите клона, то вы уменьшаете количество партнеров. И у вас быстро вы продвигаетесь на стол выплат. Ну, вот здесь в слайде даже написано, если вы купили 400, сразу 4 стола, и к вам пришел один человек, вы купили клона за 100 рублей, то у вас открывается пятый стол. А если вы, например, купили три стола это первый второй и третий это всего лишь 700 рублей вам нужно будет пригласить два человека и купить два клона чтобы открылся пятый стол а что, если вы купили первый и второй, это 300 рублей, то вам нужно будет, вам нужно поставить в себе 5 человек и купить 5 клонов. Ну, ребята, я это не советую. А если вообще на первый стол, ну, ну что это, первый стол купить за 100 рублей, ну разве это бизнес? Так представьте, что вам нужно на 100 рублей пригласить 16 человек и купить 16 клонов но ну, вы представляете <свят> это только у вас откроется вот этот пятый стол и плюс еще 16 для того чтобы получить первую выплату 600 рублей но ну, я считаю что это не у меня если я пришел и купил первый один стол все я уже знаю что этот человек Просто пришел посмотреть. Я даже пишу ему или в личку там в соцсетях, или же пишу на почту. Вы зарегистрировались и купили всего на площадке ПД первый стол. Вы будете работать или просто посмотреть? Ответ. Четкие всегда, просто посмотреть. Все, я оставляю этого партнера в покое. Я с ним не работаю. А если у него будет желание, я всегда ответ даю. Будет желание поработать, пишите. Помощь я свою гарантирую. Ну, вот так вот это работает эта площадка э, ПД ну и следующая площадку попросили разобрать это э, площадка Бехомы ну Бехомы ну это вот, ну, вот просто как киндер сюрприз я называю вот настолько это э, хорошая э, доходная площадочка а, а здесь ну можно на 500, за 500 рублей заработать на, и на площадку э, э, ПД активировать за полторы тысячи и плюс э, с ПД и с этой площадки заработать на хороший вход на площадке World Money. Ну это просто супер. Ну и начнем с того, что вы активировали всего лишь за 500 рублей. Активация здесь, ребята... Можно покупать, как я уже говорила, и первый стол, и второй стол. Второй стол, первый стол 500 рублей, стол выплат, это за 1000 рублей. Как вы видите, что здесь только одни выплаты. А здесь на рабочем столе даже есть тоже выплата. Вы со второго партнера возвращаете свои 500 рублей, которые вы потратили себе на покупку этого стола. Ну и пришел к вам первый партнер, у вас идет в накопитель баланс накопительный баланс у нас ребята на всех площадках это деньги собираются на покупку следующего стола или же вам на баланс для вывода это накопительный баланс как вы уже заметили и рассказывая на показывая рассказывая маркетинг на площадке пд и точно так обратите внимание что Здесь у нас нет никаких отчислений ни админу, ни старшему спонсору, ни вашему спонсору. Вы всегда впер... наверху стоите, всегда, а под вами только ваши партнеры. Нет у нас такого, нет в интернете, вернее, такого маркетинга нигде, ни в одной компании, ни в одном проекте. Это только у нас. Поэтому к нам и бегут люди, поработали-поработали, ничего не заработали, а бегут к нам, как только увидят такой маркетинг. Ребята, нас уже почти 19 тысяч партнеров. Это не просто 19 тысяч, которые зарегистрированы, фейковые там аккаунты и зарегистрировался посмотрел и нет нет 19 тысяч только работает рабочих этих аккаунтах где люди действительно работают зарабатывают себе деньги ну и пришел к вам второй партнер стал сюда вы получаете на баланс 500 рублей вот здесь в этот момент я всем своим партнерам говорю мне позвоните я вам окажу финансовую помощь чтобы вы не тратили свои эти деньги которые вы потратили на вход 500 рублей позвоните мне я вам поставлю сюда своего клона и или можете поставить своего Купить на эти 500 рублей, чтобы у вас открылся этот еще один стол, первый, чтобы ваши уже следом идут партнеры, закрываются и могли становиться туда к вам смотрите вы поставили клона сюда купили клона за 500 рублей или я вам купила и у вас открывается автоматом стол выплат за 1000 рублей вот посмотрите у вас уже открылся стол выплат это очень хорошо теперь ваш партнер тоже три партнера пригласил и стал к вам сюда Принес вам на баланс, ребята, 500 рублей, плюс идет реинвест к спонсору. Второй партнер пришел, точно так же поставил себе три партнера и пришел к вам. Сюда встал и вы получили 1000 рублей на баланс, себе на вывод. Точно так вы можете закрыть своего клона или... На, на, на, если поставил клона спонсора, вы тоже также под этого клона поставили три партнера и получили э, тысячу рублей на баланс. Вот посмотрите, какая доходная площадка. Да это просто супер. Закрывается у вас второй стол, и вы а, автоматом летите и становитесь а, на первый стол а, к своему спонсору. А, ребята, ну, а что я хочу сказать? А, ведь... Э, э, очень выгодно, Вы, э, точно так и к вам будут становиться ваши партнеры, когда у них закроется, вот, например, первый стол и идет реинвест к спонсору. Он э, э, ко мне прилетел, вот, сейчас покажу на, в кабинете, э, мой партнер, он закрыл первый стол и прилетел ко мне, встал. Точно и так ваши партнеры будут закрывать, у, закрываться у них первый стол и они будут лететь к вам и приносить вам деньги, то ли в накопительный баланс, то ли если здесь занято, он станет сюда на это вы, и вы получите 500 рублей на вывод. Эта площадка очень хорошая, ребята, всем советую, те, кто начинает бизнес, можно поучиться и заработать на этой площадке на активацию следующих столов, следующих, вернее, площадок. Я хотела вам показать на площадке Бихомы, смотрите, как возвращается партнер. Вот у меня вернулась ко мне партнер, моя Надя, она закрыла свои, видите, первый стол закрыла и вернулась ко мне на, э, э, э, ко мне сюда стала на первый стол пошел реинвест это очень выгодно и очень хорошо а если бы у меня здесь стоял партнер э, то бы она стала сюда и я бы получила на баланс э, 500 рублей на вывод это очень хорошо а так она стала у меня 500 рублей видите в накопительном балансе э, ну и следующую площадку давайте быстренько потому что э, еще вопросы Будем будете задавать и буду отвечать. Я хочу просто на площадке вот этой World Money, ребята, показать вам очень хорошую выгодную стратегию. А смотрите, вы, например, пришли делать серьезный бизнес и покупаете первый стол, и второй стол, и третий стол. Это всего лишь 6, 7, 6, 9 тысяч, да? Ну, я считаю, что это не такая уж огромная сумма, а 9 тысяч. Во всяком случае, которую стратегию я вам рассказывала, первый и, например, пятый стол, здесь 11 тысяч, а здесь 9 тысяч. Ну, вот вам выбирать, по какой стратегии вы пойдете. Значит, к вам приходит первый партнер, становится сюда, приходит, он стал и сюда, и сюда. Вы а за этого партнера уже получили 3000 на баланс. Заметьте. Со второй партнер приходит и становится к вам сюда. И как только он нажимает покупку первого стола, вы сами летите под себя, становитесь сюда на второй стол. А он а, а, а, купил первый стол, вы встали сюда и он становится сюда. И заметьте, сразу у вас закрывается вот этот вот второй стол и вы летите и остановитесь сами под себя и получаете 6000 на баланс, ребята. А сюда становится ваш второй партнер, вы получаете тысячу и идут реинвесты. Естественно, идет реинвест на Ой, вернее, идет автопокупка за 5 тысяч четвертого стола. Прошу прощения очень. Реинвест идет, когда становится первый партнер, 3000 на баланс, а 3000 идет на реинвест на второй стол и на первый стол. Вот посмотрите, заметьте, очень хорошая и выгодно, Это просто шикарно. А если вот здесь вот вы сами прилетели под себя стали, попросите партнера, подожди, я еще куплю сейчас четвертый стол, а потом ты купишь третий стол, который вам очень выгодно будет. И заметьте, вы сразу купили себе, у вас есть на балансе уже 9 000, вы купили себе четвертый стол за 5 000, и как только он покупает этот партнер в третий стол, вы сами становитесь под себя. Уже на этом... И сюда у этого партнера закрывается, у первого закрылся этот стол, он летит, становится сюда к вам на четвертый стол. Второй партнер, у него тоже закрылись, закрылся третий стол, и он приходит и становится сюда. Пять тысяч вам идет на баланс, на вывод. Вот, вы возвращаете эти пять тысяч, которые вы потратили на покупку этого стола и у вас закрывается, вернее вы стали и первый партнер стал, у вас автопокупка идет пятого стола за 10 тысяч. Ну и сюда на четвертый стол Под вам становится два партнера Вы сами под себя становитесь Под первого партнера пришли два партнера Он становится сюда И под второго партнера пришли два партнера И он становится сюда Это очень-очень делается быстро, ребята, и выгодно У вас закрылся пятый стол И открылся стол выплат Это... Приходит сразу под вашего клона, тоже становится 3, он приходит сюда, становится 10 тысяч сразу на баланс, на вывод. И активируется за 20 тысяч, хорошая площадка, очень крутая, за 20 тысяч, это Golden Ring. Ну и приходит сюда, становится первый партнер, вы получаете 30 тысяч на баланс. Приходит второй партнер, это 30 тысяч на баланс. Скажите круг. Круто, очень круто. И с одного круга у вас получается 86 тысяч. Вообще супер, великолепно. Ну и теперь, ребята, давайте я покажу вам вот такую штуку, которая работает в ВК, мессенджер для ВК. Может быть не все знают о том, что есть э, такой вот мессенджер. Вы его, э, ребята, э, ссылку сброшу в чат вебинара, вы можете его скачать и установить. Не умеете, не знаете как. Э, звоните мне, я всегда помогу. Э, э, нажимаете на ссылку. Э, ссылка, вернее, закрыла, скачивается. Э, это где я тут? Да, вот. Скачивала, еще раз показывала партнеру. Скачали, показали в папке. Вот видите, правой мышкой нажали откры, «Запустить от администратора». И у вас запускается этот мессенджер, устанавливается. Вы вводите свой логин, свой партнер. Ой, вернее, свой пароль, и он устанавливается у вас на компьютере. И будет вот такой вот. Что я хочу? Он вот ну, такой, вы можете шире сделать. Что я хочу вам сказать? У тех людей, у которых вот у нас с Леной Евсеенко установлен у нас на компьютере этот мессенджер. Смотрите, здесь вы можете сделать и аудиозвонок, вы можете видеозвонок, вы можете экран. Почему я говорю, что он удобен а, а, общаться с партнерами, у тех, которых нет скайпов. Вы можете через демонстрацию экрана, можете показать свой кабинет, подсказать. Точно так партнер может нажать а, а, видеозвонок и показать свой кабинет, что у него делается в кабинете. Вы всегда можете помочь через этот мессенджер своим партнерам. Ну и теперь... Я отключу, ребята, запись и давайте отвечу на все ваши вопросы. Те ребята, которые смотрели на YouTube канале вебинар, звоните, добавляйтесь ко мне в соцсети, везде вы меня найдете, я есть и в Фейсбуке, и в ВК, и в Калиостре, звоните на Skype, на Telegram, я всегда буду рада с вами пообщаться, вам помочь и показать, рассказать, как работает маркетинг, помочь с регистрацией, с активацией, и добро пожаловать в мою команду. А с вами была Ольга Арзуманян.